Наталья, город Москва. Приехали в салон «Альтера». Спасибо большое менеджерам Максиму, Андрею, кредитным менеджерам Оксане и Карине. Все очень прекрасно и замечательно. Помогли подобрать хороший автомобиль с гарантией, дали подарки. В общем, все отлично. Если думаете, что это развод, не верьте, все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Поздравляю вас с покупкой. Спасибо большое.